Ученые Казанского федерального университета разработали новый прекурсор катализатора на основе талатов, железа и никеля. В течение последних двух лет Институт геологии и нефтегазовых технологий ведет работу над катализаторами нефтегазовых продуктов. Исследователям уже удалось получить несколько эффективных реагентов. Разработанному недавно катализатору предстоит проявить себя в ходе внутрипластового облагораживания тяжелой нефти. Мы создаем катализаторы, которые закачиваем сначала в пласт, а потом туда 200 градусов пар даем. Эти, вот эти вещества, которые еще не были катализаторами, они прекурсор называются, они становятся катализаторами, когда до них доходят 200 градусов вот этот пар превращаются и они эту молекулу помогают чук, рубить ученые уже проводили испытания на месторождениях в самарской области татарстане и кубе ранее в ходе опытно-промышленных работ на стрелковском месторождении было установлено что применение разработанных катализаторов позволило снизить вязкость нефти более чем в четыре раза а средний дебет нефти по скважине вырос в семь раз мы закачали один раз и нефть пошла просто поперла нефть почему Сначала мы даже сами не поняли, почему это происходит. Да? Мы пары закачали, нефть разжижилась, вот эта вот жидкая нефть поползла в разные места, она сама начала растворять эту вот тверд, тяжелую твердую нефть, эта нефть пошла в породу. В ходе научно-исследовательских работ выяснилось, что замена дорогостоящего никеля на более дешевое железо при сохранении высокой эффективности в составе катализатора снизит себестоимость изготовления. По результатам изучения воздействия катализатора на основе никеля и железа было выявлено, что и наибольшее вытеснение нефти было получено в эксперименте с использованием пара, катализатора и растворителя. При комплексном воздействии показатель вырос на 45%. Экономический эффект он очевиден. То есть при Добыча нефти этим способом можно увеличить на 10-20% добычу нефти, в зависимости от условий залежи, от свойств нефти. При этом нефть обогащается, ее не нужно дополнительно подготавливать для заказчика в трубопроводную систему. Вот и, соответственно, этим можем добиться еще до 30% экономии. Проект по разработке линейки различных катализаторов, реализуемый учеными Казанского федерального университета и специалистами за рубеж нефти, поддержан грантом Российского научного фонда в размере 128 миллионов рублей на период 2021-2024 годов. Лилиана Урманова, Карина Саяхова, Фарид Захитаглы, Универньюз.